В эфире РТВ Подмосковье. Город железнодорожный. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и те, кто следит за нашей программой в интернете. В эфире трибуна депутата в студии Яна Борисова. И у меня в гостях Тарас Васильевич Ефимов, председатель Совета депутатов нашего города. Здравствуйте. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня состоялось ежемесячное заседание Совета депутатов. На повестке с 11 вопросов, еще три были внесены дополнительно. И вот открыло заседание Екатерина Валерьевна Ткачева, начальник правового управления администрации, с докладом по поводу изменений в устав нашего города. И накануне проходили публичные слушания по этому вопросу. И, соответственно, вопрос интересный, поэтому прошу вас рассказать, почему потребовались изменения в устав и какие именно? Ян, вы действительно очень правильно сказали, что вопрос не просто интересный, вопрос значимый для нашего города, потому что напомню, что устав это как раз тот документ, который определяет основные положения до да, осуществления местной власти, до да, функционирования органов местного самоуправления, систему избрания, полномочия, ну практически все, все, все, все, все, все. Главная книга. Ну да, практически это основной закон города, если можно так сказать. Но в данном случае именно те положения, которые были утверждены сегодня, они касались приведения действующего устава в соответствии с изменившимся федеральным законодательством. Причем мы прекрасно понимаем, и я думаю, что многие наши с вами радиослушатели, да, они следят за ситуацией по изменениям в законах о местном самоуправлении. Да, могу сказать, что однозначно это... Не крайнее изменение устава в этом году, я думаю, что до конца года, в связи с принятием областных законов, которые будут именно как раз регулировать местное самоуправление, мы еще вернемся к вопросу изменения устава городского округа железнодорожного. Хорошо, обсудим это обязательно на наших следующих встречах. А следующим обсуждался вопрос благоустройства. И вот доклад также представляла Екатерина Валерьевна. Если помните, в прошлый раз, когда мы с вами встречались, мы обсуждали новые требования к внешнему виду города, и это вообще, и к городским ограждениям в частности. Какое решение по этому вопросу вам и вашим коллегам удалось принять сегодня? Вы знаете, действительно рабочая группа, которая была создана месяц тому назад, Достаточно плотно было несколько заседаний, работало с данным документом. И сегодня на заседании совета это тоже было, наверное, породило определенную еще часть обсуждений, да, где-то споров. Да? В частности, это касалось ограждения многофункциональных центров стоящих на магистральных дорогах, да. это касалось административной ответственности за содержание ограждений в чистом виде, окрашенном виде. Да. И надо сказать, что даже и позиции прокуратуры, то есть замечания на решение, тоже по данным вопросам тоже были. Как мне кажется, мне и моим коллегам удалось все-таки найти ту форму, когда мы постарались максимально все-таки защитить сегодняшнего, мы, так сказать, владельцы забора, ограждения, да, потому что данные правила вступают во все... и на все правоотношения, возникшие после 1 августа. Вот Есть какой-то срок, в том числе и как-то привести в соответствие или, наоборот, закончить ограждение до этого момента. Ну, а что касается... Содержание, да, содержание в чистоте, в окраске, то я думаю, что здесь больше был вопрос именно в формулировках, да, а то, что собственник данного ограждения должен нести ответственность за его внешний вид, это ни у кого не вызывало сомнений. Да, это понятно было и без нового закона. Сегодня вы с коллегами также обсуждали работу добровольных народных дружин в нашем городе. И вот э, вопрос, соответственно, такой. Много ли у нас добровольцев? И э, какие обязанности у дружины? Э, какие моменты их работы сегодня в докладе обсуждались? Ну, вы знаете, мы вопросом, связанным с добровольной народной дружиной, практически вот в этом году впервые его слушаем, да, а так уделяли достаточно много внимания. Надо сказать, что это хорошо забытая практика еще советского времени, да, вот я лично разделяю необходимость данного инструмента, потому что неоднократно говорил и буду говорить, что вопросы борьбы с преступностью являются зоной ответственности не только правоохранительных органов, да, но и практически всех органов власти, включая местное самоправление. И вот ДНД – это как раз одна из дополнительных форм реализации данных задач. В частности, у нас хорошо работает добровольно-народная дружина в но ну, в первую очередь, потому что там компактное проживание сотрудников военнослужащих да, войсковой части. Вот, именно на ее базе она и сформирована. Что касается добровольно-народной дружины в центральной части города, да, в которой входят депутаты Совета депутатов, сотрудники администрации, то данная э, работа, Возможно, и кто-то из радиослушателей видел ее, да, то есть состоит в том, что с определенной периодичностью, где-то раз в неделю, да, именно дружинники совместно с сотрудниками органов внутренних дел да, выходят на дежурство по бульвару, при Бальзанной площади. Может быть, кому-то покажется это больше системы политического пиара. Но это тот факт, это может быть тот образец, к которому нам надо стремиться. Что нужно сделать, чтобы данное движение получило более широкое распространение? Ведь надо не забывать, что статус дружинника сегодня еще до конца не регулирован. Надо понимать, что в советское время, да, вот старшее поколение помнит, что за добровольную народную дружину давали определенные э, дни к отпуску, да. А сегодня нужно искать новые пути мотивации, да, новые задачи. Но еще раз подчеркну... Данный инструмент, как добровольная народная дружина, в борьбе с преступностью, я считаю, необходим. А правильно я понимаю, что недавно их полномочия изменились? То сейчас они будут работать в более тесной связке с органами местного соуправления? А, вы знаете, да, вот сегодня тоже этот вопрос обсуждался, но вот сегодня такой практики на территории городского окружающего отсутствует, да? Из-за этого мы говорим больше вот о тех наработках, которые были еще 3-4 года там назад. А кто может вступить в дружину? Это может сделать любой житель нашего города. Кто я думаю, да, любой желающий. Себя. Есть штаб добровольной народной дружины, да. Он находится в администрации. Я думаю, что как раз вот если будут такие инициаторы, инициаторы, инициативные граждане, то я думаю, что с удовольствием, с удовольствием, с огромным энтузиазмом, пожалуйста, приходите, возьму всех. Я думаю, что многие наши радиослушатели заинтересуются. В нашем городе также ведется работа очень большая, серьезная по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи. Этому очень много внимания уделяют ветераны отдают много сил ветераны вооруженных сил, труда правоохранительных органов, ветераны войны. И вот сегодня председатель Совета ветеранов Александр Иванович Чентериов рассказал об успехах, которых ему удалось достичь в работе с молодежью, и также вышел с предложением об увеличении числа мероприятий по этому направлению. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Вы знаете, действительно очень положительно мои коллеги отметили, ту информацию, да, тот отчет Совета ветеранов, который представил Александр Иванович Действительно, практически вот основной лекторский состав, если можно сказать так, лекторская группа Совета ветеранов провела до более 20 каждый из участников встреч с учащимися школ, с молодежью, да, да вот мы сами в дни празднования Дня Победы даже неоднократно все время говорим слава благодарности благодарность не только ветеранам за то, что они отстояли независимость нашей Родины, да, но и действительно сегодня остается в строю, ведя вот эту работу по школам да, с молодежью. И заслушав эту информацию, Совет депутатов не только поблагодарил да, в лице Александра Ивановича, совет ветеранов за проделанную работу, но также согласился с той позицией, что не просто в следующем году, да, ведь надо вспомнить, что следующий год – это год 70-летия победы да, в Великой Отечественной войне, то и нужны какие-то еще дополнительные мероприятия, должны какие-то предложения в действующую программу да, по работе с молодежью, для чего и была образована рабочая группа, которая как раз и обобщит все эти пожелания, Советы ветеранов, депутатов, да? я уверен, что туда войдут по согласованию с главой и сотрудники администрации, которые профессионально занимаются проблемами молодежи, проблемами образования, вот, ну а что уже, как бы так, разработает данная рабочая группа, мы с вами увидим там на сентябрьском или октябрьском заседании Совета депутатов. Далее обсуждался вопрос о кандидатах на звание почетного гражданина нашего города. Кто в списке, кто из горожан выдвинут на эту награду? Вы знаете, согласованы две кандидатуры, вот, которые как раз уверены именно в день города да, и будут торжественно вручены. Да. Я уже говорил, что мы в преддверии 70-летия да, Дня Победы.